Покажу самоправку, простую в освоении, для которой потребуется палка. Лучше, конечно, брать деревянную и немножко потолще, то есть здесь диаметр 20, по-моему, 5 мм, ну, вот, ну где-то 25-35 мм подойдет, Ну какая-нибудь ручка от швабры, черенок от лопаты, в принципе, все что угодно, любой колхоз. Берем палку и засовываем ее вот таким образом, то есть в локтевой изгиб. Ее упаковываем с двух сторон. Локти сильно не раскрывайте, ну и назад не заводите. То есть она должна лечь на плечелучевую мышцу, то есть ну, на предплечье належать, лежать, а сверху прижиматься бицепсом. Вот примерно вот таким вот образом. И диаметр подбирать нужно именно под величину вот этой ямки. Встал я ровно, вот таким вот образом, держу палку. Теперь значит из этой позиции мне нужно освоить движение. Движение палки вверх осуществляется плечевым поясом я сам, то есть мой позвоночник, не двигается, двигаться относительно корпуса, только плечи, вот так. Вниз, для этого нужно подразогнуть руки, нейтральное базовое положение, предплечье горизонтально. И выше, предплечья также горизонтально работают плечи. Допустим, движение вы уже освоили. Сама палка должна двигаться по горизонтали и чуть-чуть вверх, не под таким острым углом, как если вы делаете руками, то есть горизонтально чуть-чуть вверх. Я немного подцепляю позвонок, прогибаться на нее практически не нужно. То есть, стою ровно, толкаю ее вперед и чуть-чуть вверх. Все это делается руками. Вот. Ну, хрустит, в общем, все подряд. Часть правок спереди, то есть, ребра с грудью, даже ключицы, они пощелкивают просто потому, что вы взяли сами себя на рычаг и напрягаете мускулатуру, а задняя часть, то есть, грудные, позвонки и ребра сзади, крутят непосредственно от палки. Сам толчок я делаю одновременно двумя руками, как вы уже успели заметить. Звуки достаточно тихие, в моем случае вообще беззвучные. То есть вы заходите как бы под позвонок палкой, вот так вот, зацепляете, то есть определенный преднатяг руками вы делаете, и потом коротким движением чик, поправили. Заходите снова, надавливаете, фиксируете, снова чик, поправили. Есть, конечно, еще вторая техника, можно так же, как на руки, пытаться на нее вот так ложиться, раскрываться и толкать уже вперед. Но мне лично неудобно, хотя кто-то делает именно так. Все равно метод требует развития чувствительности, то есть с первого раза, если у вас получится, то это классно. На самом деле где-то за недельку, за две можно научиться,